Одноклубники, всех приветствую! На отгрузке у нас мотобуксировщик железная собака с мощностью двигателя 15 лошадиных сил. Движок стоит зонкшен с катушкой освещение на 9 А и с электрозапуском. Букс представлен на подвеске подпружиненные пружиненные цельно-резиновые колеса. А по желанию нашего клиента одноклубника был установлен ящик в багажный отсек букса. А ящик выполнен из ПНД пластика, герметичный, открывается при помощи застежки. В ящике здесь различные документы, дышло от саней, ну и прочий инвентарь, который потом будет перевозиться уже на рыбалке. Весь шмурдяк можно вложить туда. Под капотом у нас спряталась двухопорная трансмиссия на самоцентрирующихся подшипниках, электростартер и аккумуляторная батарея Эта проводка кстати сделана еще таким образом что АКБ заряжается и когда двигатель заглушенный, АКБ не высаживается на руле здесь стандарт, глушение двигателя свет и заводка движка, рычаг газа данный буксировщик уезжает у нас в город Мурманск транспортная компания ПЭК повезет его буксы у нас заезжают все своим ходом на руках мы их не затаскиваем, масло уже залито полусинтетика 5В30. Два полных бака скатывайте, масло в карте меняйте. А мы будем ждать видео фото от нашего одноклубника Станислава. Всем спасибо за просмотр. Пока!